Живой комплекс в Сочи Парк по самым низким ценам. друзья всем привет пожалуй у каждого на слуху жилой комплекс сочи парк но многие думают что они не могут его себе позволить на самом деле это не так в сегодняшнем выпуске жилой комплекс сочи парк по самым низким ценам сейчас немного познакомлю вас с территорией потом покажу сами квартиры и после озвучу лучшие цены сейчас покажу вам квартиры с видом на море и горы вот в этой сданной первой очереди У меня есть клиентка из курска по имени юля когда-то она думала что по Покупка квартиры в жилом комплексе в Сочи парк Это что-то из мира фантастики Она очень сильно ошибалась Юлия, я еще раз поздравляю вас с покупкой И передаю вам пламенный привет Это мангальная зона Повторюсь, показывать буду квартиры Вот в первой очереди Сейчас на ваших экранах вторая очередь Так называемая капля И также есть интересные предложения в третьей очереди Смотрите, какие большие, современные, детские и спортивные площадки. Ну, согласитесь, классная, просторная, благоустроенная территория. Под каждым домом есть своя парковка. Скоро вся зелень распушится. Представьте, какая тут будет красота. Вечером все горит в подсветках. Ландшафтному дизайну уделили немало внимания. И я считаю, это дорогого стоит. Автобусная остановка рядом с домом. И также с домом уже давно работает бизнес-центр, в котором находится стройсила, магазин пятерочка, коса борода, аптека, мебельный магазин, ну и так далее. И кстати, в бизнес-центре есть дополнительные парковочные места. Шикарная входная группа, висят люстры, ухаживают за цветами. Ну, классно все сделано, в подъездах картины висят, чистенький лифт с зеркалом, соответственно, видеонаблюдение. Хороший вид с общего балкона, согласитесь. Давайте вот так вам сверху еще покажу. То есть вот так выглядит территория первой очереди в жилом комплексе «Сочи Парк». Это вторая очередь, она называется «Капля». И чуть правее выше третья очередь. Там уже строится школа, детский сад, поликлиника. Чуть дальше будет новый сквер. На 4 с лишним гектара еще один торговый центр. Начну с самой маленькой, но самой востребованной планировки. 18 квадратных метров, санузел совмещенный. Почему востребованная? Потому что здесь панорамное окно и видно море. Окна, как видите, тонированные, вид на гору я обрицовался и видно очень даже неплохо море. Слева мангальная зона, это парковочные места, такая мини-кладовочка, в общем, вот такая студия, 18 квадратных метров. Это планировка 37 метров, хорошая полуторка, тоже просторный санузел. Почему полуторка? Потому что вот в этом помещении можно сделать как кухню, совмещенную с гостиной вид одинаковый, либо здесь сделать спальню, а кухню совмещенную с гостиной можно сделать вот в этом месте, то есть тут вот кухонный гарнитур. В общем смотрите как угодно, можно сделать, потому что планировка правильная, не узкая, квадратной формы и очень даже неплохо планируется. эта планировка 38 метров, с правой стороны тоже просторный санузел, она хороша тем, что угловая, вид на горы Красной Поляны, во двор, то есть представьте себе, что здесь достаточно просторная кухня, совмещенная с гостиной и изолированная спальня. Давайте посмотрим, какой вид отсюда открывается. Здесь с правой стороны тоже кладовочка и вид тоже очень даже неплохой. Это тоже одна из самых ликвидных планировок. Полноценная двушка. Сколько там она? 45 почти. 46 квадратных метров. Ее площадь. То есть здесь можно сделать кухню. С левой стороны был стояк. Здесь изолированная спальня. Угловая. Да? То есть с видом и на горы. Давайте покажу. Вот так. И на море, а море очень даже хорошо видно, двигаемся дальше, и еще одна комната, из которой тоже можно сделать спальню, либо кухню, совмещенную с гостиной. А это для тех, кто боится витражных окон на 18 метров, то есть здесь ставится кухонный гарнитур, здесь какой-то диванчик раскладной, здесь вот тоже такой раскладной стол. В общем, вид из окон такой же, но она и подешевле. Сразу хочу сказать, что это не все квартиры, которые удалось вам показать, но озвучу цены на те, которые вы видели, и я озвучу цены, которые мне показал. Значит, 18 метров их две студии, как вы поняли. Цена у них 6 миллионов 300 тысяч. Ну, на сегодняшний день это самые низкие цены в жилом комплексе Сочи Парк. 45 метров, которая угловая с видом на горы и на море, у нее цена 13 800. Сразу хочу сказать, что продавец достаточно лояльный. Если у вас будет заинтересованность, то, конечно же, торгу имеет место быть. Также, пока не забыл, озвучиваю, что в жилом комплексе «Сочи-Парк» действует льготная ипотека от 4,5%. Значит, 37 метров, которая с двумя окнами и с видом на море, она стоит 12 миллионов 300 тысяч. Я вам перезвоню через 5 минут. А которая 38 метров, однушка угловая, с видом на горы и во двор, у нее цена 12 800 Значит, не вошел обзор. Однушка очень классная, однушка площадь небольшая, 25,8, но она, она действительно удачная планировка. У нее цена 9 миллионов. Есть 24 метра студия вообще за 7,450. И есть трешки от... 290 тысяч за квадратный метр. И я считаю, что это самые низкие цены в жилом комплексе Сочи Парк. Я имею в виду а 290 за квадратный метр. В общем, поставьте, пожалуйста, лайк за мои старания. Если впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Там нужно поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Также ждем вас во все наши соцсети. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.